Привет! С вами магазин 4FE. Сегодня будем проверять уникальные аккумуляторы уникум завода Кайнар. Вот нам такие вот товарищи пришли на наш операционный стол. Хотим их проверить. Честно говоря, мы их не проверяли, поэтому для нас это будет тоже сюрпризом. Поэтому будет достаточно, думаю, интересно. Ну вот, наверное, все видать. Аккумулятор с заявленным пусковым током 480 ампер по иену. Ну вот, собственно, мы сейчас и проверим, насколько. Ну вот он заряжен 1264. Новенький, готовенький. Нажимаем Net Top. Так, выставляем 480 для наглядности. И собственно посмотрим. Аккумулятор с обратной полярностью. Вот и посмотрим, как с обратной полярностью 60 будет себя показывать. Печатать нам не надо. Ух! прекрасный аккумулятор на самом деле очень дешевый аккумулятор и показал 483 из заявленных 480 вот из вариантов наверное самый дешевый самый адекватный аккумулятор прямо очень хорошо мы сейчас единственно проверим еще один чтобы ну, для чистоты эксперимента если зарядки телефоне Она катастрофически быстро заканчивается так, будет виднее. Завод только их, я так понимаю, недавно выпустил. Ну тоже 1268. Ну тоже старая 60-ка, та же обратная полярность. Прямой пока нету. Так мы протестировать взяли пару батареек на продажу. Вот, собственно, сейчас быстренько их протестируем и вам покажем. Надеюсь, все видно. 459 ну чуть хуже чуть хуже но это правда как бы очень хорошие токи для очень дешевого аккумулятора собственно собственно и все думайте сами решайте сами подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям пишите письма может быть что хотите чтобы еще проверили пока пока